Всем привет, народ! Сегодня продолжаем мы мои пиздострадания в Elden Ринге. Я уже хрен его куда, да, зачем, откуда, почему, зачем и как, но я решил идти в другую сторону света. Если это кому-то интересно было, то это вам было интересно. Если нет, то не знаю даже. Короче, сейчас, ща ща, ща ща ща ща ща ща Я не понимаю, куда нас... Блин, мне, мне, мне не нравится карта. Вот сюда ведет. Типа вот здесь мы должны были, типа, по замку хотите сказать, пройти. Но нам замки дали пиздюлей, конечно, знатных. Давайте теперь пойдем мы вот сюда куда-нибудь. Я хочу через мост здесь пройти, и там все исследуем. Вот эту уголок карта. Руины у ворот. Руины у ворот. Так, а мы сейчас идем, мы сейчас. Мы сейчас здесь. Ну давайте побежали. Кстати, как вызвать коня, я хз, если кто знает, напишите в комментариях. Ну-ка. Орежи нахуй. Это нам может пригодиться. Так, вон тут мудозвон, все там входит. Этого мудозвона нам, я думаю, еще рано побеждать. Я-то еще толком играть-то нормально не умею. Вот с мудозвоном мне заставить идти драться. Я хочу в тот замок зайти. Там что-нибудь есть интересного? Биля! Ой, а я живой. Он же не идет назад, нет, ну и хрен с ним. Сюда, кстати, падает благодать. Сюда падает блоходать. А, ну да, весь мы собирали благодать. Ч ⁇ у меня там вообще фляги? Так, сортировать сундуктов, повысить уровень, допустим. Ваши руны 1283 Ясно, понятно, так Ладно, назад, назад Запись идет, запись идет Так Ой, спасибо, что вы мне говорите Как использовать карту Когда я тогда искал, когда нужно было Не было ее О, отлично, просто отлично Тебе удалось преодолеть все трудности на пути к замку Грозовой завесы И даже побывать в крепости круглого стола Мои искренние поздравления. Но как тебе удалось туда попасть? Братан в душе не ебу. О, можешь не говорить. Когда-то в эту крепость стекались прославленные воины, теперь же она стала пристанищем для высокого сбора сброда. Боюсь тебе, постигла ужасная Так, Ни в коем случае. Не виню тебя, но верь, все не так печально. Но, но поверь, не все так печально. Так. Почему бы тебе не заслужить свое место? Как говорится, вперед из песней. Значит, ты в деле. Мудрое решение. Чтобы присоединиться к стану тебе нужно владеть великой руной и встретиться с двумя пальцами во внутренних покоях. Это так называемые хранители благодати. То есть самое, что направляет таких, как ты, погаших. Спасибо, братан. Спасибо, спасибо, спасибо тебе большое. Я, я, я, я, ям, пам, пам. А, а, я отсюда вышел. Так. Я, я, я отсюда вышел, значит мы так побежали. Блин, ладно, понятно. Я думаю, что-то интересное будет. А здесь я, ничего интересного меня понули просто. Давайте побежим вот туда вот так, обойдем там по мосту. По мосту мы обойдем. Это что такое? Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. О, горгули летают. Так. Почему у меня нету стрел? Как сменить стрелы? ай ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Так, ладно. с этими нормально так обобрать друг с этими у нас все нормально так куда я шел так мне нужно вот так обойти да вот она есть тропинка и мы пойдем отсюда вот туда Так, ну это обычный лошара. Что нам его убить? Избивать. О, там какой-то костерчик. А, это жук. Это жук. Это жук. Это жучок. Стой и кому сказал. Так. Корбей слез бывают двух видов Багровый и лазурный Побеждайте их, чтобы Пополнить фляги соответствующего типа Однако, наполнить фляги Можно только до максимума А? Я не понял Так, куда мы идем? Так Так, от меня назад А, ну все, понятно Здесь мы пост зачищали Здесь будет снова, но мы пойдем в ту сторону, к тому дереву. А то мы... Мне не нравится в ту сторону идти, там мы огребаемся пиздюлей, куда мы в прошлом выпуске шли. Вот от слова совсем не нравится. Туда идем, да, туда идем. Все, отмена водитель, вот так, вот так. Все, мост перейдем и пойдем. Нам там конкретно дают пиздюлей. Мы попали в какой-то там круглый стол, там пиздюлей нам тоже отвесили. Пойдемте просто поисследуем мир. Вот три мудозвона идут. Вот сейчас я их унижу без проблем. А как, почему? А, да? А в чем прикол? Я думал, они пиздюлей сейчас весят. Ну Хрен с ним, пусть бегут Там статуя какая-то А, оттуда мы вышли, где статуя Ага, еще один жук Стой, бандит Стой, кому сказал Кому сказал стоять Стоять, жучара Ух ты, блин Я понял. Да все, отстань, ты уйдешь, брось ты эту метку. Е б т т Все, мы прошли мост. Да ты что, ты будешь делать? Я понял, нам пробежать. Нам просто нужно убегать. Там, кто у нас стоит? Там у нас сейчас ёб твою мать, куда я пришел-то? Ни одно так другое. Валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Где мой конь? Я хочу коня своего. Я требую моего коня. Они что-то... А, они башенку тащат? Я, я не хочу на них рыпаться, на двух гигантов, это будет сейчас сложно. Этот омут призыва теперь активен. Я не хочу, я, я же знаю, если я сейчас рыпнусь на них, они от меня пиздают, получат. Но вот убью я их, и смысл будет потом. Так, так, тихо. Вы же не будете? Понял, понял, понял и и охренеть. И даже цветы тебе могут пиздец весить. Вообще вес веселая игра. Вы когда-нибудь получали пиздюлей от цветков будущий самурая? Думаю нет. Но думаю хотите попробовать. Так, тут у нас Орел. Куда я вообще забрел? Не Мне надо было влево уйти вообще. Зачем я сюда пошел? Ну ладно, давайте так сделаем. Побродим здесь по земле. Все, разбили. Руна бедняка. Так, стоя псов. О, опять Жучок. Жучок. А, он просто фляжки восстанавливает, фу, блин. Что, с одного удара? Этого вот тоже с одного удара? Тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, братва, тихо. Ты свою варежку-то не нашивай. Нормально. Что у нас здесь а? Руна беднюка. Мне место благодати найти. Так, эти разлетелись, уже очканули, сразу видно. Пусть блядь! Ух ты, суки! Стойте! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, Успокойтесь, ты, ух тихо, ух ты, ух ты, ух все, я понял. Мне надо съёмать отсюда кукуям собачьим. Мне здесь не рада. Мне здесь не рады. Я, я пью травку. Я пью просто волшебную травку. Так, понятно. Валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Понятно, где у нас место благодати есть? Лично у нас вообще место благодати, я смотрю, нету. Вон, вон горит. Вижу. Так, здесь какие-то конвои уходят. Они... О, черепашка. Череперепиха. Или это крабик? Это корабль, пацаны. Вон место благодати, я вижу. Так, плюс одна утраченная благодать. Давайте. Посидим мы здесь. Изучать чары и молитвы. А её можно как-то сюда поставить? Так, фляги так... Скоротать время, так повысить уровень. Давайте повысим уровень. Нам, нам, нам, нам сейчас не хватает вашей руны, вашей руны, руны до следующего уровня. Жизненная сила. О, вот 500, 500 кучнём. Жизненная сила у нас будет пусть на 500. Так, давайте до утра время скоротаем. До утра. У нас какой-то лагерь. Ломтик мяса. Так а лагерь уже разбомбили. кто-то с кем-то пиздецца. А нам-то че? А нам-то похер. Ага, у нас еще это место благодать показывает туда, куда я иду, да? Я ведь прав? Почему-то мне кажется, если я сейчас здесь все зайду, то мне пизды дадут. Мне кажется, скелеты послабее, поэтому я буду пиздиться с ними. Так а какие-то камушки так хоть ним так этого трое бить этого а надо п Все нормально. О. Видите, какой я сука, сука, сука. Вы что такие сильные стали? Осрунять. Хмель, почему не сильный резко вдруг? Вдруг стали резко сильными, знаете, пацаны, это нам немного напрягает. Так, у меня трое сапогов. У этих вообще все печально, а эти одинаковые что ли? Ладно, я, я еще меч нашел. Не, вот. Давайте посмотрим, что вместо этого. Стоит в ответ 115, у него физическая сила атаки. Сопротивление в боке, бонус. У него только сопротивление больше, и все. В принципе, нахрен не нужный меч тоже. Пока меч кусок. Кусок, сами понимаете, чего. Так, я сейчас, где я? Да, тыг-дык. Тыг, тыг, тыг. Я не могу понять, куда я иду. <кхе> Я ж куда-то иду Здесь огры ходят Огры они хоть не такие страшные И все, сразу минус 3 Там, там заяц Мне по-моему на, на мост Да, мне на мост надо Я куда вообще бегу? Мне нужно через холм Да, вот это. да, да Тогда да, я сейчас с его кругом оббегу и пойдем в ту сторону. Я просто реально хазеяни какие-то здесь жесткие и все. Вот здесь мне нравятся, они вот ложки такие. Они ложки я здесь хотя бы этот себе этот все оформлю. Руны или кто они там? Я, я хз кто они там по жизни? Я... Упана. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ уклоняемся, ⁇ -мо ⁇ За вас, за нас, за Северный Кавказ. Вс ⁇ да? Лубинка. фу ты, блин! Макака несчастная. Вс ⁇ всех разнес, всех разнес. Так, это что так? Прыжок в духовник свещенный. Трефер. Сидле. Так. Понятно. А как коня вызвать? Сейчас, минутку, секунду, проверим, как коня вызвать. Так, мне сообщение написали. Сижу. Ой-ой-ой. Кто последний раз вообще? А какие? Я... Я не понял а как я это сделал а просто пробел нормально кто последний раз сочней писал и кто вообще на кого учится или планирует учиться Помощь в школе учится рассказывайте народ так сейчас я хочу чекнуть давайте вот Элден... ринг как вызвать на клавиатуре вот написал треугольник у вас сумки нажмите треугольник если он есть ваши или у Судя по всему, у меня коня еще нету. Коня еще нету, коня, коня у меня еще нету, да. Да, у меня нет коня еще. Я где-то просрал коня. Пока меч будем ходить, будем искать, будем шастать. А как мне с чуваками, которые наконец сражаться? Давайте пошастаем пока меч. Так, тогда. Хоть эти гоблины, блин, не сильные такие уж. Не, мне понравилось, когда они дрались. А кто заорал? Кто-то заорал. Кстати, мне дали биту. Бита, это вроде у него урон дробящий, да? Урон дробящий, вот вроде бит Нужно бить скелетов, если я не ошибаюсь чтобы они сдохли Эти скелетоны Так, по карте мы идем Мы идем мы идем к месту благодати Так, окей, где место благодати Место благодати у нас прямо А, вон оно, место благодати Там, Давайте уровень вкачаем И пойдем вверх в горку В горку пойдем так, я думаю, я рун. Уже. Так, нормально собирал. Ага. Ни не нормально так. За них ни хрена не дают. За этих овлинов дают мало. Там у нас кто, я не понял. Там у нас царствие какое-то, да? Ну давайте тоже пройдемся, пизы всем дадим. Я освобождаю вас от мучений, пацаны. Так, они не сильные вроде бы. Там мудозвоны опять какие-то стоят. Я так понимаю, смысла нет убить. Только ты с мечом, если. Что это за? Вот ты мой, твою господи, Исусе! Божечки-кошечки! Дивитесь сами. Ни хера у него урон. Блядь, я понял, пацаны, понял, косяк. Больше не буду, п, ты дык, дык. Все, догнал нас тушка, косала, бы, не убежали мы. Так, нам нужно нашу штучку забрать. Нашу штуку забрать. Вроде я недалеко сдох так. могилья, мы в замогилье. И вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, только не надо мне вот, что вот, ты ожидал вот, А я пизюлей получил, вот, да? Как обычно. Давайте вот, лохов попиздим. нормально И так сойдет шоу у нас здесь есть никакой шаман не будет там а то опять огребемся нам чуть чуть туда надо было ну ладно что это такое статуэтка будетбу будет какие-то каменные хрени я так понимаю, их можно не трогать, да? Но лучше на всякий случай их всех перемудохать, да? Узлища. Войти в узлище. Ну давайте войдем. Чуть такое? У ты, у мать, опять очередной босс. Понял. Тихо. Так, ну ладно, этого, этого босса мы сможем одолеть. В принципе, в принципе, мы можем его одолеть. Вместо последнего отдыха так. Так, в принципе, я думаю, мы сможем его легко одолеть, таким. Мне просто нужно взять... Да не щит же в руки. А в два клинка это все. Все, я теперь понял, как действует примерно атака с разбега. Охренеть, генида, дострелил в меня еще. Так, я, пожалуй, заберу свой лут. И мы попробуем снова одолеть этого босса. Это будет мой первый босс. С ним... Ух ты ж, сучка, ух ты ж, сучка, ух ты ж, сучка, ух ты ж, сучка, ух ты сучка. Да ты ж дашь мне попить. Я не понимаю, вот блин, как, извините, конечно, возможно, тупой вопрос, но как дети уклоняться, я просто этого не понимаю. Вот честное слово... Он нам килиться не дает. Килиться он нам не дает. Блог здесь не помогает. Да еще и игра, там уже под джойстики заточена, тоже немножко неудобно. Опа, она. Давайте посмотрим, что нашли мы. Все ниже, только вес лучше. Потом что мы еще нашли? Так, ладно, стрелу мы вроде не нашли. Сейчас не сапоги, а вот манти. А одинаковые манти, в принципе. М -м -м -м. Я не умею, блин, в эти игры, в ваши Dark Souls играть Но специально вот для вас стараюсь-таки Сейчас заберем свой, сука, лут И попробуем еще раз его жахнуть. Так, щит на однерку Нет И не на однерку, на однерку у нас клинки На двоечку, да? Все, давайте вот так возьмем Двоечку надо будет прожать после сильной атаки идти возле еще нам двоечку надо будет сражать сейчас ну ты блин ну ты блин жук сарь ищейка дарвил Ладно, давайте еще раз, сука, с боссом попробуем. Ой, твою душу медь. Я хочу завалить хоть одного босса сегодня. Хоть одного, единственного. Неповторимого. Я сейчас разозлюсь и пойду пиздить крабика. Давай, посмотрим. Фу, блять. Я хочу посмотреть, как щит действует. Ну-ка, допустим. А, вот по сразу красиво поставлять. Типа тоже не абалда Дай. Ага, его надо во время удара, да, подставлять? Все, понял. Понял, принял. Давайте то последняя попытка убийства босса. Ляга багровых слез, плюс одна у нас. Что такое плюс одна, я не понимаю. <кх -кх -кх -кх Давайте заберем свои руны. И все-таки сделаем последнюю попытку. Влетаем в узлище, достаем... Так, давай как? Да, бегиш ты такое. Ну что за нахуй? Ну, ладно. Забираем руны, пиздуем дальше и следуем. К боссам я явно еще не готов. Не готов я к боссам. К босюгам мне еще рано идти. <как> Но все-таки попробовать стоило. Так, я думаю, на краба тоже рыпаться, в принципе, таки не стоит. Угу. Так, просто забираем и идем дальше, исследуем мир. Здесь у нас какой-то сильный враг. Так, что у нас по карте? Карта у нас мост справа. О, что них можно подобрать-то? Обломки руин. Ля, вот там с медведем было пипец подстава. Понизу можем идти. Но ну, мы по низу пойдем. Эй! Лежать. Так, ладно, идем дальше. Так, я так понимаю, что там прорыв через баррикады будет опять. Или мирно пропустят. Нет, ни хрена, я их вон там вижу, дыхтелища. Ну, давайте, давайте, давайте, давайте, раз на раз. За Донбасс! блядь! Так, нормально, минус два. Зашибись, четко. Нормально вот сработали немножко. ситом немножечко сработали. Так, есть какой-то ключ, а там у нас что? Мы тут ключ нашли какой-то. Кинжал. А, вот. Камень жизни тоже какой-то. Тоже очередная локация какая-то огромная. Судя по всему, нам нужно вместо благодати прийти в плачущий полуостров. Либо, судя по всему, против нас же будут два босса. Нужно там двое пальцев собрать. И, наверное, скорее всего, поэтому <кхм> так стойка сила. Окей, мана у нас что у нас? у нас вообще А, интеллект у нас скачает ману. Сила так. Давайте вот так подтвердим Сила так немножечко вкачаем Так нам нужно интеллект качать чтобы у нас было больше магии А ч они дохлые уже лежат Я чуть ни хрена не понял, они что-то только что ходили здесь. Hello? Эй, кто здесь? Прошу, дели мне минутку. Меня зовут Ирина. Я бежала из замка Морн. Что на юге? Местные слуги подняли. Точно не знаю, что произошло. У меня суждение слабое зрение. Но клянусь, что я слышала странные вопли. Так мой добрый отец тайно вывел меня оттуда. Я поставил за жизнь отца слуги. Спали в яростях, переполняют ненависть к нам. Они убили моих спутников. Всех до единого. Никто никого не посетили. Боюсь, замки, Морн. Дела идут не лучше. Умоляю тебя. Отнеси это письмо в замок моему отцу. Не откажу в любезности. Я лишь хочу, чтобы он сбежал. Даже если это запятная его честь. Пожалуйста, я переживаю, если он пострадает. Доставить письмо. Благодарю от всего сердца. Тогда, пожалуйста, возьми это. Окей. Отнеси письмо моему отцу в замок. Так, ладно, понятно. Так, можешь подождать до утра. До утра. Ту-ту-ту, ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту, я надеюсь, ее отец нам пизды не даст, а то, как это обычно бывает. придем мы, значит, добром, с миром, а нам пизды отвесит сходу. ошибись четко так, изучить чары, руны. Ну, они же изучены так, повысить уровень. Скоротать время, давайте до утра, утра. А, что, и так утро было, что ли? Я, я не в курсе был. Но, скоротать решили так. Так, да, ну давайте потопаем. Потопаем, потупаем, потупаем. Топ-топ-топ-топ. Ножками топ-топ-топ. Топи-топи-топи. Топаем ножками. Это я так уже понял, смысла бомбить вообще нету. О, золотой грибочек, грибочек. Сначала мы шли в лес за грибами, а потом грибы за нами. Так, здесь они тоже, надеюсь, все доходы. Хотя это довольно-таки странно, если они все дохлые, то. Нас об... А, ну понял. Нет, сиди, братан. Я просто вот так лучше обойду по-хорошему. Вам проблемы не нужны, мне тоже. Хуя, там на тебя псы напали какие-то полудохлые. А ты решил мне пизды Пиздец, у тебя логика, я думаю, помочь тебе. Чувак, железной логика прям. Так, мне нужно в хилл. В хил уйти. Да тихо! Уйди! Уйди! Уйди! Уйди! Уйди! Уйди! Уйди! Уйди! Уйди! Сука, блядь! Нахрена я к нему подошел? Мы потеряли 904, 904, 904 штуки аж потеряли-то. Ой, все решение. плачущий полуостров. Ну, давайте начнем потихоньку зачищать. Не будем лезть в толпу. В принципе, как-то... Как-то мы сделали. Я думал, там музозвон, я помогу. А он, сука... А эта сука нас, нас кинула, обманула нас. Я думал, он там реально ему хуёво, типа, помочь надо. А он взял, нахуй, против нас стал. Сейчас нам надо потихоньку сперва забрать суп, все вещи со своего трупа. Блин, вот с великанами не знаю, справлюсь или нет. 25 баба ягодка, 5. Нормально. Так, а выбрать труп? Где? Моргенштерн Ты, ну да, сука. Я хочу загреть на себя псов. Все, псы на... Не... псы загрелись. Слушай, уйди. Что такое случилось? Уйди, псина тупая, ты мне. Ты мне мешаешь сильно. Ой, пиздец. Ой, блядь, пиздец. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Клон! Уй, пиздец! В принципе, если причина, я бы мог бы его сразу убрать. Ладно. Ладно, гигант в принципе довольно-таки сильный, но все равно было лучше не стал бы рисковать. Это по отдельности, и он почему-то упал. Видимо, на него так подействовала моя сильная атака. Сейчас бы еще место благодати найти, где такое. Так, вот этот чувак сейчас нам нужен. Стой, и козел? Это что такое? Могучий зал Пепел войны. И как его использовать? Давайте посмотрим карту. Я знаю, что нам нужно туда, поэтому пройдемте вот сюда. Это у нас куда выведет. Опять это дохлая псина. Комары летающие. Опять дохлые псы. Ты на кого ловишь? Пёс несчастный. Серьезно, до меня комар доебался. До меня комар копался, пацаны. Что за дела? Вот она место благодати, я же говорил здесь должно быть место благодати. А мне никто не верил. Блять, что-то мы, мы сейчас понаберемся дополнительных хвестов и хренчу выполним. Во, утраченная благодать. Благодать утрачено, повысить уровень. Уровень, уровень, интеллект Даст Физический А, ну это все магия у нас Тоже у нас сила, что у нас? Тоже верхние числа качает Тоже верхние Это тоже верхняя, вера Святой. Ну, по-моему, чтобы там молитва тоже качалась, нужно все, колдовство, вера, вот это качать. Мы пока здесь качаем интеллект, я думаю, это будет самое то. Все, я как чувствовал, что здесь есть руна, поэтому пройдемте в замок. А они уже все обновились. Парирование. Ай, мне кто? Сука. Какой ты, а? Ну-ка, давай. Будет, блядь. У меня тут реально. Ага. Угу. Фляйки мы свои забрали. Здесь у нас какой-то очередной паркур. Мы сейчас пойдем на костер. На костер пойдем. Шти мухи от меня не надо. Да тоже мне тут. О, еще одна. Еще одно место благодати. Это тоже хорошо, что есть места благодати. Но чувствую, что надо было с конем приходить. Так, так, так, так, так, так, так, так. Место благодати. его вот сейчас молитвы посмотрим, уж там какой-то залп выучили. 7 что, повысить эффективность инвентарь нет распределить распределять мне пока мест не надо у меня нормально ой здесь торговец давайте продадим а вот оно что, михалыч Руна бедняка ладно вот это вот руны получается инструменты прах это материалы то ключи Я не знаю до сих пор, как эти штуки установить. Но их же как-то можно, вот. Давайте секиру продадим. Виту продадим. Это какой-то черный клинок, я даже не знаю откуда он у нас. 121 плюс, нихера себе. У меня, по-моему. А, это наша основная катана. Черный клинок, фу, блин. Олень. Так, купить давай посмотрим, что у тебя на кубку есть. 138 138 предмет Ломан одну печать статуи Беса Мне пока сломать ничего не надо Почему здесь нельзя сравнивать Сразу Здесь сопротивление урона Физические, ну-ка у меня, блин, такие. У меня 5, 3, 2, 1 Здесь 2, 1, 1 ну давайте у него снарягу новую купим. Где купить. Вот это вот нам нужно купить. За 2400. Потом здесь 2,8 у нас. И вот эти вот тоже купим. С небольшой подсказкой. Ну давай тоже купим. Потом что у тебя еще есть посмотрим. Вот они, мечи у него есть. За тысячи. Так, нам нужно в инвентарь зайти, теперь снаряжение. Против магии послабее. Огонь. Молния. Святое, так. Потом физическая мощь, сопротивление. Иммунитет. Живучий, здесь побольше у нас. Ну, давайте вот так. Теперь вот этого сравним. Тоже, в принципе, физическая есть, и баланс 3. Так, что вот так сделаем. Пока мы все оставим. Пока мы все по стопку. Так, еще не все продать. Обломки рун. Сейчас мы тебе это у нас что, материалы Блин, материалы они для крафта прогодятся, они там цены-то особые. Материалы для усиления тоже пусть лучше лежат. Это все когда-нибудь то пригодится. Это вот говно можно продать. Это, в принципе, так. А, ну да, нельзя продать то, что стоит у нас. У нас всегда стоит. Угу. И продать ему же его же говняный броник Можно только за 200 Нормально Меня объебали, конечно Ничего ж таки well. Всего доброго, спасибо тебе тоже Наебал нас И, и всего доброго, был, говорит. Так, это вот это мы были. Ну давайте пойдемте дальше в замок. Нужно запомнить, где есть торговец. Он у нас вот здесь есть. Там вон что-то дальше виднеется. Тут у нас что-то виднеется. Ну, блин, это хоть снаряжение красиво смотрится. Тут тут тут тут, тут тут ту. -ту, -ту, -ту, -ту, -ту, -ту, -ту. Ру, -ру, -ру, -ру, -ру, -ру, ру Гиганта мы отлупили, как не хрен делать, в общем-то. Гигант, в принципе, я как понимаю не настолько я. Япт... Фу ты, блядь, господи Иисусе. О, найдена карта. Обломки руин. руин а что он так далеко то по мне начал херачить я еще даже не понял а он уже херачит так дело не пойдет подожди откуда он меня херачит там у нас какие-то трупики Он стирачил откуда-то отсюда. Я, я вам отвечаю. Он отсюда откуда-то херачил. Так, это тоже обломки руин? Нет, это храмовый камень какой-то. Тоже храмовый камень. А. А. А. А. Ага. Ну, давайте попробуем кизюлей дать. Чит, я так понимаю, нам против него не поможет, так что вот так берем свою катану. Тихо. И быстро подползаем к нему. А может, ты не будешь разворачиваться? Он что, и вправду нас не заметил? Ой, а у меня, конечно, стелс скачанный. обосрался а может у меня в арбале действительно идет большая стрела не болты а ну да вот а у меня нету лук большая стрела я не понимаю как ее использовать Ну а допустим со шестом, если. Ладно. Понял. Здесь должно быть место благодати. Место благодати возле замка. О, черепок. Рунна бедняка. Там красные грибочки. Это что такое у нас? Осада замка Морн. Одинокий герой. Последнего. Вот так. Ну что, черепашка. Ты же меня не сожрешь? не сожрала здесь нужно где-то найти место благодати ибо если я сдохну так найден а. а ага нет получается вот навстречу надо бежать по тому краю по тому краю должно быть где-то вон там место благодати у нас гигантам в принципе завальнуть было несложно ну блин если какие-то мелкие мешаться будут то это будет довольно-таки сложно я думаю а так это не совсем сложно вон вижу там место благодати где по всему да это место благодати там наверху Хрена ли ты бегаешь? Я хочу сюда запрыгнуть. Но это не место благодати, кстати. Кстати, это не место благодати, не место благодати. А что это тогда у нас? Золотая семечка опять какая-то. Так, давайте глянем на карту. Вообще, они прям вот так идти должны струйкой, да? тру тур тру тур тру тру -тр -тр. А. Понятно. Ксюду говорит в этом направлении, там найдешь ты что-нибудь точно. В принципе, в замок. В замок взять штурмом. Че? Пацанов собрать? Ну, давайте вот так соберем. Нормально. Золотое семечко Значит мы можем качнуть фляги Ой, ну пойдемте в замок что ли Там что-то дымится у нас Заткнись Замерных всего лишь пятеру дают За гиганта штуку Руины, души Наверное сейчас замки будут место благодати Почему-то мне так кажется Блин, честно говоря, даже не шарю, в чем суть игры и как ее пройти. Но все-таки записываю. Да, это я. Я Никита. Я знаю. Интересно, конечно, наверное, для вас сейчас был диалог, да? Я думаю. Вам прямо интересно было слушать? Я Никита, да, я знаю. Ого, я же говорил, я же ванговал. Вот, утраченная благодать. Ну, и к чему это было? К чему это комната? Типа, заходишь... Угу, понял. А, да? Здесь и кнопочка была? И сейчас босс у меня, да? От которого я потом не смогу забрать руины свои. происходит пацаны давайте пока мы не будем вмешиваться пока месьма как сбоку убьем понял понял понял понял <связь> у, -у, -у какие Пиздошили меня не на славу. Отпиздошили на славу. Получил пизды на славу. Нужно забрать свои руны. А, вот для чего. Понял. Так, где щит? Думаю, не пригодится. Кстати, есть еще катана? Мне катана нравится, я хочу вкачать ее. Давайте вот на этом, пожалуй, закончим. вот снаряжка ничего, такая под самурайская под самурая новые враги приносят в жертву пироги так вот так сделаем вот красивая привюшка уйди тихо надо надо по стелсу жахнуть то там люди пи... а человека уже нету понял Режу нахуй. этого надо жахнуть хотя бы еще один минус один отлично достаем щит уклона уклоняемся уклоняемся уходим уходим уходим как спецназ пьем флягу даем в ответ петелей Уйди, уйди! Уйди! Так, лягу надо выпить. Так, здесь я, здесь, здесь я, здесь я. Я надеюсь, это все? Или с той стороны тоже есть? Ну, ты меня уже увидел, да? Скупана! Понял, совака. Ты Не охренел ли Ходить вторую атаку подряд Милок А мелок туда зачистим. Так, хочется сказать... Что за ужас тут творится? Так, у меня вообще одна хилка осталась сейчас. Это не очень хорошо. Всякие руны тут. Руны, руны, руны, руны, руны, руны. Так, не ту нужно же атаковать, да? Я, наверное, щит уберу. Потому что мне кажется, этот очень сильный. Да, это враг. Все нормально. Хромовый камень какой-то мы получили. У нас по спине прошел крит. У нас по спине пошел крит. Если меня пиздюли не встретят, а то это будет очень весело. Это будет прям нам очень-очень-очень-очень-очень весело. Вот ну прям ну Очень. почему у них некоторые атаки не здесь тоже постарался, не получится зайти а те уже летают ух, ух, ух. и рун у меня нету пацаны все все все все все я ухожу Ладно, ребят, на этой чудесной картине, где нам воткнули в спину перья, мы закончим и продолжим в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки и увидимся в следующем ролике. Всем пока.